Новейший российский танк на платформе «Армата» прошел испытания в Сирийской Арабской Республике, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Танк «Армата» — это боевая машина, которой нет аналогов в мире, она дорогая еще потому, что проходит еще цикл дополнительных испытаний, модернизации. Потому Министерство обороны заказали дополнительные технические решения для того, чтобы выйти уже на серийную поставку со следующего года в рамках того контракта, который был подписан, сказал Мантуров в программе «Действующие лица Снеилей Аскер» Заде на канале «Россия-1». Он отметил, что уже есть предварительные заявки на экспорт этого танка, но поставлять за рубеж его можно будет после начала серийных поставок войска, и получение паспорта экспортного облика. Отвечая на вопрос о том, проходил ли танк испытания в Сирии, Мантуров сказал, да, совершенно верно, они были в Сирии. Ну, это, во-первых, существенно влияет на то, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях. В Сирии, как вы понимаете, именно такого рода испытания. Поэтому мы учли все нюансы для того, чтобы в финальном облике, который будет поставляться в Сирию, эти все моменты были отражены добавил министр. Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр.